Добрый день, с вами Сергеевич, вы на канале Арисазия. Как видите, я немножечко оборудовал место для записи вступления. И мы надолго пропадали, но это все больше новых видео. Мы подготавим сейчас в студию, подготовимся в общем. Может где-то поменяем формат. Я, кстати, побрился. И сегодня у меня для вас небольшой обзор очень полезных устройств в данном случае. Это то, причем, сомневно, милое достаточно. Точнее, тяжело жить. Это пауэрбанки. Да, вот обыкновенные пауэрбанки, которые практически каждый уже человек таскает с собой в рюкзаке, сумке, машине, на работе, чтобы всегда подзарядить свой телефон. А, давайте пойдем в клаузап я вам там покажу какие у нас есть новые пауэрбанки со встроенной беспроводной зарядкой, быстрой зарядкой возможности не любого логотипа и абсолютно в любом корпусе пошлите за мной привет с вами Сергей. вот мы наконец-то добрались до клаузапа вот у меня все пауэрбанки на сегодняшнем обзоре давайте и кратко про них расскажу все эти пауэрбанки являются от одного производителя точнее фабрики, которая является ОЕМ, что это значит в данном случае вот смотрите на этих пауэрбанках нету никаких логотипов и надписей. Вот, вы можете абсолютно на любой Powerbank нанести абсолютно любую надпись, любым цветом, либо сделать любую гравировку по металлу, пластику или софт-тачу. В чем а, плюс в том, этих пауэрбанков? В том, что вы можете собрать его как хотите. Можете поставить Powerbank написать на нем 10 тысяч, а установить туда аккумулятор на 12 можете написать 10 тысяч и установить аккумулятор на 8 ну, кто знает вы можете Powerbank оборудовать портами на 1 ампер, на 2 ампера либо с функцией Quick Charge, которая дает 9 и 12 вольт на ваш телефон можете установить даже беспроводную зарядку внутрь пауэрбанка все что вы хотите у нас тут есть вот небольшое количество пауэрбанков. Давайте начнем с этого красавца. Это такой Powerbank soft-touch покрытием. Установлена лампочка. Функция быстрой зарядки увы, в нем нету. Индикация заряда, порты на 2 А. Вход micro USB. Ну режим фонарика. Этот пауэрбанк у нас поставляется для примера вот такой комплектации пластиковая упаковочка, кабель microUSB и вот такая вот красивая коробочка на которой можно сделать абсолютно любой принт абсолютно любую надпись можете сделать на коробке абсолютно что хотите также в комплекте еще инструкция давайте это все дело обратно запакуем я вам покажу как оно выглядит в итоге как оно выглядит на витрине магазина Сейчас мы запакуем Powerbank не слишком аккуратно, но я думаю, что это сильно использует его вид. Вот так Powerbank выглядит в товарном виде. Можете сделать какую-нибудь сюда надпись, а тут дополните этот рисунок. Естественно, можете сделать абсолютно любую упаковку под любой продукт. Какие у нас еще модели есть? У нас есть еще вот такой вот красный стильный пауэрбанк. У него батарея уже на 8000. Оборудован также двумя портами. У меня на обзоре все пауэрбанки они оборудованы обыкновенными портами. Дан 2 ампера без функции быстрой зарядки. На этом пауэрбанке нету никаких LED индикаторов. Есть просто кнопка включения. Которая покажет насколько он заряжен. Все. Никаких фонариков. Есть вот такой порбанк побольше, уже достаточно тяжелый на 20 тысяч миллиампер. Увы, он тоже оборудован портами 2,1 ампера без функции быстрой зарядки. Это сейчас не сильно актуально пауэрбанк без быстрой зарядки и особенно при таком большом объеме. Также на него можно нанести тоже любой логотип либо сделать грибровку по металлу. Есть тоже вот такой вот Вариант корпуса Такого пауэрбанка Но это уже на 10 тысяч Если это был на 8, это на 10 Тоже два выхода Индикация работы И фонарик Вот это самый интересный powerbank, Я считаю его одним из самых оптимальных Powerbank Пластик, сделанный с текстурой под прошивку ниткой. Сам Powerbank на 10 тысяч миллиампер, но в нем есть очень одна интересная функция, это функция быстрой зарядки. Вы берете ваш телефон, включаете Powerbank и просто ложите телефон. И телефон будет заряжаться, если в нем есть функция беспроводной зарядки. Также в этом Powerbank можно реализовать функцию беспроводной быстрой зарядки. Если хотите, можно сделать его таким. Также можно тоже установить порты для быстрой зарядки. И это будет маленький, компактный, красивый Power с функцией быстрой зарядки и возможностью зарядить ваш телефон просто положив. Согласитесь, все удобно. Пришел куда-нибудь в кафе, взял телефон, положил, и твой телефон зарядился. Не надо таскать с собой ники, больше провода и кабели. Вот зачем будущее. Ну и самый такой стандартный уже всем знакомый формат Powerbank 18650 батареечка. Такая маленькая, компактная с фонариком. Порт для заряда, порт выхода. Все, больше ничего. Емкость 2500 мА. То есть на один заряд вам примерно этого должно хватить. Ну и самое главное, это в них фонарики. Как без фонарика. С вами был Сергеевич. Давайте завершим close up и подведем какие-то итоги. Здравствуйте, дорогие подписчики. Меня немного одарили коллеги и последнее время была большая нагрузка достаточно. И мы сейчас, слушайте, совместим фрагменты, которые снимают в течение двух-трех недель. Если кратко, какие можно было итоги подвести. Я сейчас чиню принтер, немного занят, но... Мои субъективные воспоминания. Пауэрбанки были достаточно хорошего качества. У них была реальная емкость с помощью тестера. Я с ними пользовался в течение недели, возможно, даже двух некоторыми. Пауэрбанками я остался в целом доволен. Достаточно, были варианты и легкого их, и тяжелого веса, разные корпуса. Единственное, мне не удалось протестировать беспроводную зарядку, поскольку у меня не было телефона с этой функцией. Но, в основном, это достаточно качественный продукт, который можно забрендировать полностью так, как вы хотите, нанести любой логотип, любую гравировку. Если у вас есть идея, как запустить свою линейку, либо расширить, либо у вас есть магазин, то... Это достаточно хороший вариант для ассортимента. С вами был Сергеич, канал Аристазия. Подписывайтесь, ставьте лайки, а я пойду дальше чинить принтер.